Есть люди, у которых развито очень сильно левое полушария, а есть люди, у которых развито очень сильно правое полушарие. Есть, когда работают оба полушария, то просыпаются такие уникальные способности, и в нашей жизни появляются такие люди, выдающиеся сиденья, как Эйнштейн, Микеланджело. Каждый человек у него заложены уникальные способности. То есть базы есть, это надо развить. Он вырастает такой человек, который должен. И это хорошо, люди, которые, у которых внутри есть какой-то дискомфорт, и они живут так, как все. И они даже не понимают, почему ну, вообще им вообще некомфортно. Как-то жизнь их не очень радует. Сначала ментальной арифметики я не применяю скорость. Почему? Потому что нужно сначала научиться считать правильно. Скорость приходит тогда, когда есть уверенность. Как дети считают ментально? Они представляют этот бакус, и они представляют, как они эти косточки двигают. Поэтому, когда они считают, у них развиваются одновременно два полушария. То есть и логика, и образное мышление. Еще раз я покажу пример. Он простой на нижних косточках. Один, два, один. А теперь представьте.. Какая пупа? Четыре. Четыре. Четыре. Дальше. Три. Три. Три. Три. Лайло, смотри внимательно. Что ты занимаешься?